Здравствуйте, здравствуйте. <смех> уважаемые дамы и господа, рада вас приветствовать. И надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. <смех> так, сейчас я жду, пока запущусь. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, рада вас приветствовать. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И я рада вас приветствовать сегодняшнее воскресное утречко, потому что у нас всегда в 12.00 в Москве. Встреча на какую-то интересующую тему <смех> последнее время было несколько вопросов по поводу коллоидного серебра как я к нему отношусь и так далее вот поэтому решила сегодня осветить эту тему единички поставьте мне кто случайно вдруг попал на этот эфир и вы не знаете надо слушать меня или не надо слушать я быстренько представлюсь ну единичкам буду благодарна <смех> Я Бахтина Елена, моя специальность врач-кушер-гинеколог-генетик, но мне очень интересно, как остановить процессы старения. Причем не хитростями какими-то разными, а давайте мы на сателлиты там хромосом повлияем, вот, или еще на что-то, знаете, такие мелочи, а прям по-серьезному, по, по крупнеку поработать. Вот, а такой стиль жизни создать, ну я себе, вы себе, при котором организм мало изнашивается. А это моя любимая тема, это мой конек. Вот сегодня чистила зубы и думала об этом. Думаю, зачем мне об этом думать? Но все-таки я заметила, что, ну, во-первых, я много путешествую. Я заметила, что приезжая на новое место, я сначала делаю ориентировку на этой местности и пытаюсь понять, какие же природные моменты или особенности инфраструктуры могут улучшить мое здоровье. В тот момент, как я случайно, вот, ну, случайно или запланированно оказалась в этом месте вот это бывает новосибирск с его морозами и огромными сугробами вот а человек я южный поэтому так выйду знаете посмотрю вдохну морозного воздуха и назад спрячусь но назад это отель в котором есть спортивный зал например да или например это а, вот тот город все включено который я выбрала варна <как> потому что здесь термальные источники представляете можно а вот вчера было плюс 20 градусов по цельсию у нас еще вот сегодня, сегодня солнце не вышло на работу а вчера оно работало. вот было солнечно плюс 20 градусов по цельсию и что я сделала пробежку я зашла в спортивный зал который на берегу моря вот потом я окунулась в поочередно море термальный источник плюс 40 градусов море термальный источник вот и потом уже пошла работать вот это важно потому что каждый из нас работает так или иначе даже если вы находитесь на пенсии или следите за малышом а вы в декретном отпуске, либо работаете, иногда тяжело, люди работают, но это не значит, что мы должны изнашивать свой организм. Сегодня Юра, почему я об этом думала сегодня? Юра, это Юрий Гончаренко, мой супруг, вот сейчас он в чате. Спасибо большое тебе, Юра, за помощь. Рассказал, ну, это не анекдот, а. Замечания из жизни. Лососи преодолевают э, до тысячи километров, плывут против течения на, ри, на нерест, э, э, мечут игру и сдыхают. <laughs> так вот. Мы, многие многие из нас, работаем в таком же режиме, но сдыхать не обязательно. Поэтому этот канал, на который нужно сейчас подписаться, просто кликните «подписаться» и активируйте колокольчик. И инстаграм-канал, который тоже меня сейчас слышит, пожалуйста, подпишитесь. Слушайте, вот все люди, которые дружат с, этими, с моими каналами, они э, делают чудо чудесное. Все вокруг стареют. А мы каждое воскресенье обсуждаем какой-то момент, который снижает ваш биологический возраст. И получается, вы повзрослели вроде бы по паспорту на год, а на самом деле в биологическом возрасте сделали минус 5 лет биологического возраста. Ну, например, на примере моей мамы, она умеет делать минус 10 лет биологического возраста за те 10 дней, что она у меня гостит. Представляете, вот такая история. Так что вам тоже э, это под силу. На всякий случай, если вы не знаете, что я автор книги «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы», она в, под этим видео, там есть много, множество ссылочек, в том числе на нее. Или попросите, чтобы э, э, у меня в директ э, э, освобожусь, отдам вам эту ссылку или Танечка отдаст вам эту ссылку. Вот. А также есть система, которая называется «Старости нет». Это такой большой 9 проект, где каждое утро вам пяти минуточку пяти минуточку 5-минуточку буду выдавать в Телеграме или в, ну, в Телеграме в основном, и вы потихонечку будете менять свою жизнь. В сторону снижения биологического возраста ну смотрю что все мы собрались и информация сегодня будет о серебру потому что ну знаете много за и много против и нам нужно разобраться в этой теме ставить себе серебро ну, на баланс пусть оно на нас работает или ну да ладно обойдемся без серебра вот это нам сегодня нужно решить надеюсь сегодня быстро справлюсь и потом у нас будет имечка для ответов на вопросы поэтому пока вопросы можете записать и сохранить в кулачок, а потом, когда я закончу, мы поедем на них отвечать. Так, сейчас поехали по серебру да угу. значит смотрите коллоидное серебро я сегодня буду на эту тему разговаривать потому что уже боже с 2008 года даже раньше за пять лет до этого это 2004 года я вдруг поняла что кроме лекарственных препаратов которыми я могу пользоваться в рамках официальной медицины есть еще куча трав которые безопаснее и еще дают минералы витамины антиоксиданты в отличие от лекарственных химических синтезированных препаратов есть минеральные комплексы которые закрывают минеральные дырки мешающие работать нормально биохимии боже для меня это знаете как будто бы новый мир открылся меня учили 6 лет медицине и практически ничего не было сказано на тему как закрывать дефициты как сделать так чтобы организм человека был без дефицитов и более чистым и для меня этот мир открылся в 2004 году Году. в 2008 году я а, поняла что мне нужно перейти на базу чего-то очень серьезного то есть какой-то товаропроизводитель должен быть который проводит клинические исследования который а, делает а, свои продукты натуральные я в тот момент уже не, не намерена была пользоваться химическим синтезом я хотела пользоваться только натуральными вещами на твердую пятерку делает вот им для меня было важно что был большой ассортимент потому что Приятно быть богом, да, ну в таком плане, что вот человек приходит и говорит, вот у меня аллергия, она, а вот у меня ревматоидный артрит, она, а вот у меня просто там вирусная инфекция она да вот большой ассортимент и конечно для меня было важно чтобы была классная логистика поэтому я остановилась на производителе который называется nsp или nature sunshine products очень подробно его изучила и съездила даже на производство это было в годика 3-4 назад уж не помню когда вот и я была впечатлена я так скажу что я была впечатлена вот и очень рада что не промахнулась что выбрала правильного товара товаропроизводителя сегодня посмотрим на примере коллоидного серебра, как этот товаропроизводитель подходит к вопросу. Но для начала по поводу серебра ну, такая небольшая историческая справка, потому что ну, тоже важно. Слушайте, ну, известно испокон веков Геродот говорил о хранении воды войском персидского царя Кира. В серебряных сосудов что делаю пригодное для питья в течение длительного промежутка времени так македонский тоже знал об этом и ему удалось избежать эпидемии кишечных инфекций потому что использовал серебряную посуду для хранения воды а юр да, эта литература тоже описывает способ серебрения воды когда раскаленное серебро опускают в эту воду это обеззараживание воды Дальше, Гиппократ тоже об этом говорил. Дальше идем Древний Рим. Гай Плиний написал энциклопедию естественных наук и сообщал, что серебряные пластины или монеты, приложенные к кранам, способствуют их быстрому заживлению. Ганг. Ну, одна из самых грязных речек да куда куда спускают трупы и так далее тем не менее в тех местах где паломники освещают делают омовение вот в этих местах вода прям серебряная около 0 целых 4 десятых миллилитров на литр этого серебра индийцы тоже знали о серебре то есть по всему земному шару на самом деле и они проглатывали небольшие комочки сусального серебра чтобы избежать желудочно-кишечных заболеваний вот вот это вот все потом потом уже в средние века и после того как они закончились использовали серебро соли серебра а это азотно-кислое серебро или ляпис. Ну, прям где-то это 1500 е годы, и лечили многие заболевания. Восточная медицина пользовалась, пользовалась. Использовали соли серебра и уже металлическое серебро. И э, был, был изобретен в 19 веке листером антисептический раствор для обработки ран это э, нитрат серебра. Гинеколог 1881 год Карл Креде, предложил использовать глазные капельки новорожденным, чтобы не было гонорийных блефоритов. Тоже очень длительное время использовалось. Вот, ну и в конечном итоге, к 1940 году. Было перечислено 94 рецепта приготовления растворов солей серебра, сейчас расскажу, чем соль от металлического серебра отличается, для различных антисептических и антибактериальных препаратов. Но, но, как раз с этого года, с 1930-40 на рынок вступили антибиотики, и после этого серебро было просто вытеснено, невыгодно. Выгоднее найти новый антибиотик, синтезировать новую группу антибиотиков, запатентовать. И, соответственно, я смотрела, сколько денег население платит за различные группы препаратов. И на третьем месте или на втором антибиотики. Это прям очень серьезная статья доходов. Поэтому серебром никто больше не будет заниматься. Вот и все, вот и все. Но ну, давайте разберемся в видах коллоидного серебра, потому что с ним не все гладко с этим серебром. Итак, коллоидные растворы серебра. Вот тот, который я сейчас показываю, колоргол и проторгол. Они очень неустойчивы. И это не только, не просто коллоидный раствор серебра, там и ионное солевое серебро есть, которое очень токсично, и металлическое серебро есть, то есть это такой сочетанный продукт, вот, но он очень неустойчивый, поэтому хранится всего лишь 10 дней, и раньше в советских аптеках его изготавливали экстемпоры, только по мере надобности, и надо было быстренько его использовать, причем использовали только наружное применение, в основном это капли в нос Uh, и uh, внутренне никогда не использую, потому что токсично, токсично. Добавление в коллоидных растворы стабилизаторов позволяет получить более устойчивые э, вот эти вот растворы в течение времени, но это делает их достаточно токсичными. Поэтому проторгол, колоргол сейчас все меньше и меньше используется, но опять-таки потому что все-таки антибиотики. Да, немножко зависаем, ничего не могу поделать, ничего не могу поделать, да. Коллоидное серебро, полученное путем электролиза, также тоже можно получать. И, а, ск и скорее всего вы знаете, что есть такие серебри серебрители или ионаторы воды. А, и можно делать в принципе такое вот нестабильное коллоидное серебро у себя дома но оно очень нестабильное, потому что это заряженные частицы заряженные частицы очень быстро слипаются биологическая активность очень быстро теряется соответственно его нужно использовать сейчас сделали сразу использовать и очень сложно посчитать все-таки а, дозировку и такие вещи внутрь использовать ну, странно потому что непонятна эффективность и а, Некоторые производители, у которых мало денежек, которые не могут себе позволить а серьезный производственный процесс, серьезный контроль качества, а вот они используют такую форму, полученную электролизом. И, соответственно, нужно использовать стабилизаторы. А стабилизаторы, как правило, достаточно токсичные. Вот. И металлическое коллоидное серебро – это берут металлическое серебро, это не соль, как в первом случае, в случае колоргола, проторгола, и не, не ионы, как во втором случае, не использование ионизаторов, ионаторов. Но прям металлическое. Металл он инертен и его начинает мельчить, мельчить, мельчить. Это возможно благодаря достаточно дорогостоящим современным технологиям, прям до получения наночастиц, очень меленьких частичек. И эти очень меленькие частички, они очень активны. Вот. Но, опять-таки, не каждый завод может себе такое позволить. Таким образом, получает металлическое коллоидное серебро. И какое-то количество времени мы пользовались в НСП, в том числе металлическим коллоидным серебром, пока не был выкуплен патент на технологию Аквасо. Технология Аквасоп. Значит, в процессе производства используются серебряные электроды. Напряжение на них 10 киловольт. И было опытным путем выявлено, что именно под действием этого напряжения в растворе образуется максимальное количество, а это выше 97% коллоидного серебра, которое работает и фактически отсутствует свободное ионное серебро. Почему товаропроизводитель НСП обращает внимание на количество свободного ионного серебра? Потому что свободное ионное серебро нужно контролировать, потому что это очень активный свободный. Свободный радикал раздражающее действие на слизистые при попадании в организм работают как свободный радикал и соответственно препараты ионного серебра чем их больше в растворе тем больше токсичность данного раствора но у меня есть сведения что даже ближайшие конкуренты не контролирует количество вот этого ионного свободного серебра и минимальное из всех коллоидных сереб... из всего коллоидного серебра на рынке и доказанное количество вот этих свободных форм именно при технологии аквасоль это три процента это мизер это очень маленький процент коллоидное серебро Безопасная в таком случае и безвредная форма. Благодаря сверхмалому размеру частиц, как оно работает, очень маленькие размеры частиц, достигается максимальная биодоступность этого коллоидного серебра. Буду говорить, ближайший конкурент от 15 до 65% биодоступность, тогда когда технология Аквасоль дает 99% биодоступности. Вот И соответственно эффект. Размер частиц PPM называется два двадцать. Вот эта технология аквасоль как это выглядит еще можете посмотреть на картинке но химическая формула это аргентум 4 O 4 это очень маленькие микрочастицы бешеная поверхностная активность и сейчас расскажу механизм действия каким образом это может работать механизмы действия их несколько причем частицы серебра работают на грибы дрожжи это очень важно в наш век когда мы просто они вышли из-под контроля действуют на бактериальную клетку сейчас расскажу как и действует на вирусы и на простейшие. вот например на малярийный плазмоде я когда-то видела сейчас не могла найти в общем nsp имеет большой благотворительный проект какое-то какое-то количество средств которые зарабатывается компании идет на благотворительность например я я помню один благотворительный проект когда они поставили фильтры водяные фильтры на питьевую воду в какой-то там стране я ее не помню где очень плохое качество питьевой воды вот а до этого я еще видела фильм как коллоидным серебром поет маленьких деток таких темнокожих тоже какая-то африканская страна это лечение малярии то есть вот ну действительно волонтеры выезжают с большим количеством коллоидного серебра и лечат местное население я еще тогда думала боже, а что коллоидное серебро против малярийного плазмодия как-то работает да работает это прям в показаниях и написано ну давайте разберемся бактерицидные Свойства серебра связывают с его способностью блокировать SH-группы ферментов бактерий. Это раз. Второе. Можно нейтрализовать ДНК микроорганизмов, потому что работает на ДНК фермент который, фермент, который работает с молекулой ДНК. Принцип также действия технологии аквасоль в том, что происходит блокирование дыхательных ферментов, грибков бактерии и вирус это разобщение окислительного фасфорилирования и есть механизм действия на саму микробную клетку то есть ионы серебра сорбируются оболочкой клетки и при этом нарушается ее функция То есть фактически в одном коллоидном серебре различные механизмы действия. Тогда, когда антибиотики, есть антибиотики, которые работают только с ДНК, есть антибиотики, которые вот разобщают окислительное, окислительное фасфорилирование, есть антибиотики, которые разрушают стенку бактерий и так далее. То есть ну, как бы, разная специальность специализация а в коллоидном серебре ну, получается все в одном Итак, смотрите что обеспечивает технология аквасоль это первое, максимальная возможная биодоступность потому что э, очень мелкие частицы и э, очень чистая работа то есть 97 процентов вот этого активного серебра классно вот а для сравнения биодоступность конкурирующих продуктов это было изучено 15 65 то есть взяли какое-то количество а, компаний которые тоже делают коллоидное серебро и изучили на тему биодоступности благо есть все необходимое оборудование Дальше, длительный срок годности, так как это не заряженные частицы, так как это неоны, они не прилипают, соответственно не требуется никакой стабилизатор и э, продукт работает очень длительно и хранится длительно. Единственное, что э, не нужно хранить его все-таки в, э, в холодильнике, например, держите подальше от электроприборов, просто в темном шкафчике. Так, максимальный широкий спектр действия вот это я никак не могла понять ну знаете я же вот в 2008 году я пришла я познакомилась со своим будущим наставником олегом нижегородцевым и ну стала читать смотреть всматриваться в этот ассортимент который для меня был тогда новый и я обратила внимание на коллоидное серебро говорю олег это вместо антибиотиков? Ну, говорит, в целом это лучшая антибиотика, потому что работает на 650 видов патогенных а, агентов. Ну а я помню проторгол, колоргол, ну как это, это шкалоидное серебро. Нет, ну это же может быть токсично. Я говорю, Олег, а какая дозировка вот токсичная? Ну Лен, ну там же написано по одной чайной ложечке три раза в день. Вот так вот пей, и все будет хорошо. Я говорю, хорошо, а если я больше буду пить? Ну, говорит, выпить целую банку. Когда мне плохо, когда у меня какая-то инфекция, я могу банку за два дня выпить. Думаю, интересно. То есть, банка за день это токсично. Он говорит, нет, ты можешь выпить две банки. Я говорю, а три в день? Ну, можешь и три. Я же его выпытываю, чтобы он... А все-таки сказал мне, что это может быть токсично. Ну, понимаете, ну, как бы, я не всегда была лояльным потребителем, просто даже для себя и на спи. Вот, в конечном итоге мы сторговались на чем? Ну, 8 банок в день пить не надо. Ага, говорю Олег, значит это токсично. Он говорит, нет, это не токсично, Лена, но просто тебе будет дорого. Ну как-то так Я специально вам рассказала Этот неуютный разговор Как это Олег все выдержал от меня Спасибо ему большое За то, что он не обидчивый человек Что он меня не послал вот, Но в целом Смотрите, есть дозировки по одной чайной ложечке три раза в день и вы, будете, вы можете быть уверенным, что прямо сегодня в течение этого дня это коллоидное серебро выводится. Оно достаточно хорошо, если соли плохо проникают в кровоток, а мы соли не используем, они токсичные соли серебра. То коллоидное серебро, технология аквасоль достаточно хорошо проникает в кровоток, что такое биодоступность 99%. Это оно так проникает, 99% из раствора проникает в кровоток и сегодня выводится с почками. Это очень важно. По поводу широкого спектра действия, но ну, вы знаете, сложно в это поверить в то, что антибиотики, над которыми думают ведущие умы, ученые, разработки, эти антибиотики дорого стоят, они действуют на 10-13 штаммов микробов. Ну, ладно, на 18 широкого спектра действия. А тут на 650 видов микробов, включая бактерии, грибы, дрожжи, вирусы, простейшие. 95% штаммов вируса герпеса чувствительны к коллоидному серебру. Как? Как так? Почему тогда его широко не используют? Но ну, почему? Но ну, давайте дальше разбираться, что еще ценно отсутствие токсичных, токсических эффектов. Я об этом уже сказала, да. И очень важно, что коллоидный серебро не подавляет, не подавляет нормальную кишечную микрофлору. Это надо доказать, это надо доказать. И ну, я показываю картинки. На самом деле вы можете просто на официальном сайте natr. .com ру это официальный сайт NSP в поисковике забить слово серебро и на вас свалится вся информация это очень глубоко изученный продукт итак Независимое исследование биофарма, компания Биофарма, показали, что при всей широте антибактериального действия коллоидное серебро изготовленное по технологии аквасоль, не губит полезную микрофлору человека. Тестирование было проведено на пробиотических бактериях лакта и бифидофилус. Так, вот это исследование, и вот эта табличка. НЛ это значит не подавлялось. Не хорошо это очень замечательный вариант вот, смотрите, проблема современной антибактериальной терапии, об этом уже из каждого утюга слыхать, да, в том, что наша микрофлора становится на самом деле достаточно резистентной к этим микробам. Допустим, человек заболел какой-то инфекцией и его начинают лечить пенициллином, да? вот, через какое-то время он опять заболел инфекцией и еще начинают лечить пенициллином, но этот пенициллин уже может не так хорошо сработать, как впервые. Вот, а, то есть, а, микрофлора, которая живет у нас на нестерильных поверхностях, она умеет приспосабливаться так скажем поэтому антибиотики нужно менять и это называется резистентность к антибиотикам а теперь представьте себе ситуацию когда это госпиталь это большая клиника в этой клинике производится большое количество оперативных вмешательств туда привозят всяких людей с травмами эти травмы потом рано заживают длительный промежуток времени тут же больные с пневмонией какой-то Ну, в общем это такой рассадник инфекции и главное главное практически все люди в этом госпитале получают так или иначе антибиотики и вот эта вот микрофлора, которая уже живет, прям называется внутригоспитальная инфекция или внутрибольничный штамм, очень резистентный к различным формам антибиотиков. И вот есть такой а, метициллин-резистентный золотистый стафилококк. Это золотистый стафилококк, вызывающий сложные излечимые заболевания у людей, такие как сепсис и пневмонии. Также его называют золотистый стафилококк с множественной лекарственной устойчивостью. И вот против этого золотистого стафилокока, ну просто на него нет управы. Вот действительно, это очень страшно. Если к человеку в больнице прилип этот внутригоспитальный золотистый стафилокок или новорожденный его подхватил, то здесь будут осложнения, осложнения и осложнения. А коллоидное серебро, по данным вот этого исследования Зачитываю. Результаты этого исследования убедительно свидетельствует о том, что жидкий золь серебра и гель демонстрируют способность разрушать внутрибойничный штам этого стафилокока, значительно улучшать результат заживления, и результаты показывают, что раны заживают в три раза быстрее, чем раны, не обработанные золем серебра, что позволяет полноценно оценить преимущество золя серебра. За счет уменьшения бактериальной инфекции заживление раны улучшается примерно в три раза и уходит, ну, уменьшается боль. Что еще тут интересного? А, так, наблюдая за результатами заживления, опубликованными в этом исследовании, становится очевидным, что эту замечательную бактерицидную жидкость и гель следует считать лидерами в защите от внутрибольничной инфекции специально зачитала, потому что это важно. Друзья, еще раз, резистентность к антибиотикам. Очень многие из нас делают такую ошибку. Начинается какая-то инфекция. Сначала она вроде бы вирусная, но вы понимаете, что уже пять дней прошло вирусной ну, с момента старта вирусной инфекции а вам все хуже и хуже и вы понимаете что скорее всего это же бактериальная инфекция многие не знают про пять дней вирусной части инфекции а сразу с первого дня со второго начинают бомбить антибиотиками причем три дня побомбили антибиотиками чувствуете как бы облегчение и бросаете курс не доводя его до конца не буду просить ставить плюсики но очень многие люди так делают что происходит а происходит то, что часть бактерий выживает, то чтобы вы их не добили, и они к этому антибиотику чувствительны уже не будут. Поэтому в следующий раз этот препарат уже не сработает, вам придется искать другой. А теперь представьте себе такую не на себе, а на каком-то другом умозрительном человеке раз в жизни он попал или в какую-то автомобильную катастрофу, где ее перемесила, или схлопотал такую пневмонию, что надо выжить, или пилный фрит какой-то, когда действительно нужен антибиотик. Ни по чиху, ни по насморку, ни по какому-то незначительному, вот, ну не знаю, обострению. А, потому что сейчас, боже, даже зуб, имплант, когда ставят, назначают антибиотики, друзья. Но вот случилось такое, что вот действительно нужно спасение, и вот тогда антибиотики могут просто не сработать. Понимаете? Это то, что нам предрекал Залманов, тот дяденька, который лечил Ленина, еще семью Ульяновых. Он говорит, вы доиграетесь до полной резистентности к антибиотикам и вас сожрут грибы. Это уже произошло. Мы живем в, этот, в этом промежутке времени. И мы сейчас также без, безоружны, в принципе, перед э, инфекцией, как это было до 1940 года, когда люди просто умирали от гнойных ран, потому что не было антибиотиков. Сейчас у нас антибиотики есть, но они очень плохо работают. Поэтому в каждом организме вы просто можете отвечать за себя. Это ваша личная ответственность. Я стремлюсь никогда не использовать антибиотики и понимая, что это пожизненным показателям показаниям я приучила всех своих детей но ну, не все слушаются они же взрослые люди использовать антибиотики прямо вот в самых крайних случаях объясняю разъясняю потому что жизнь длинная и разнообразная я вообще не придумываю ни разу посмотрите первый антибиотик пенициллин его синтезировали в 1900 не синтезировали выделили в сороковом году и он нам служил до середины 60-х годов так, это эритремицин, да, его в 50-м выделили, ну, синтезировали, а он служил уже только десятилетия, потом резистентность, красненькая вот это наступила и так далее. Посмотрите, 2000-е годы, только синтезируют вид антибиотика новый и сразу же резистентность. Если первые работали десятилетиями, то сейчас современные, они просто однодневки фактически. Ну и пошли дальше. Если по поводу бактерий более-менее понятно, очень эффективно, очень эффективно, то что с вирусами, тоже очень эффективно. Предполагается, это я тоже зачитываю ну, вырезки из исследований. Вчера специально у меня был выходной, и я прям посидела над этими вопросами. Композиция серебра по настоящему изобретению, аквасоли, я имею в виду, будут эффективны против заболеваний человека, распространяемых вирусами гепатита Б. И результат показывает, что композиция серебра не цитотоксична, то есть не разрушает сами клеточки печени, а это очень-очень ценно. Это вирусный гепатит Б. Поэтому что в противовирусных программах, я покажу в каких конспектах здоровья у меня используется коллоидное серебро, конечно будет коллоидное серебро. И еще одно исследование, но тут мне, честно говоря, очень интересно, почему они выбрали именно Иерсинию Ирсиния пестис, пестис это причина бубонной язвы и вот смешали раствор коллоидного серебра и возбудитель бубонной я... чумы извините бубонной чумы и путем проведения стандартного анализа времени уничтожения с использованием суспензии ирсиния пестис продемонстрировано что композиция серебра по-настоящему изобретению аквасоль эффективна даже против бактерий бубонной чумы вот такая вот бактерицидная, бактериостатическая работа. Вот это исследование прошлого века, их много. Они примерно все 1970, х 80-х, 60-х годов. Это в тот момент, когда медицина еще была не такая заангажированная, когда еще, видимо, не было понятно, но ну, не до конца доходило, что, можно, что очень большие средства извлекаются, если вы тот человек или та компания, которая синтезировали новый антибиотик. Так вот, смотрите: а против чего эффективно коллоидное серебро способны инактивировать вирусы оспа вакцины это 92 год, гриппа штаммов А1Б, некоторые энтеро- и аденовирусы, Бобенко 77 год, блокировать ВИЧ, 1988 год исследования, хороший терпический эффект при лечении вирусного заболевания Марбург, 92 год вирусного энтерита и чумы у собак для инактивации бактериофага кишечной палочки вируса коксаки необходима более высокая концентрация серебра чем для эшерихи сальмонелл шигел кишечных бактерий это попроще будет занятие это исследование 73 года григорьев серебро с успехов применяли при лечении смотрите септических артритов друзья это очень серьезно просто когда ко мне обращается человек говорит лена у меня тут бронхит а мне доктор назначает Начал антибиотик, вот надо ли мне пить? Это значит вы на меня ответственность перекладываете. То есть доктор пришел, увидел, что у вас бронхит, понимает, что может быть будет пневмония, чтоб по голове не надавали, дает вам антибиотик, потому что это в алгоритме лечения. Доктор пришел, дал антибиотик, у вас все равно, к примеру, развился, развилась пневмония, но доктор с сухими руками, то есть чистыми руками, потому что он все сделал по алгоритму. Нет, вы пишите мне, вот доктор назначил антибиотик надо лепить здрасте <смех> как говорят <в> болгария <смех> я не могу ну, смотрите я вас не вижу и никогда в жизни не, от, не отменяю врачебное назначение вдруг там у вас вообще страшное дело страшное дело вот я вам сейчас зачитываю то против чего работает коллоидное серебро и это данные тех лет когда медицина была более свободна от а, фармакологического лобби. Я надеюсь, вы меня понимаете. Кто не знает, что такое фармакологическое лобби, ну, надо вам как-то прокачаться на эту, сторону, на, на эту тему. Вот, значит, смотрите, септические артриты, боже, это страшно, а, дают результаты на, на холодном серебре. Ревматизм, ревматические эндокардиты, не боятся же доктора, в 29 году используют тридцать первом году использовать серебро. Тогда серебро было токсичное, сейчас оно не токсичное. Я вам уже сказала. Ревматоидный артрит. какой 96 год а, бронхиальная астма, 99-й год, исследования, грипп острые респираторные заболевания, бронхиты, пневмонии. Это исследование 89-го года, гнойные септические заболевания, гастриты, анастомозиты гастродональные язвы Я могу продолжать. Этот кусочек я взяла из материала Лысикова Юрия Александровича, научный консультант на Собрал. Очень, ну, это, это прям это серьезный труд. Так почему серебро, несмотря на, такое, на то, что оно такое многогранное, осталось на самом деле вне закона? В настоящее время в официальной фармакопеи США коллоидное серебро не указано как средство, разрешенное к применению. Но в 90-х годах несколько компаний возобновляют производство коллоидного серебра и начинают улучшать технологии. Пользуясь тем, что оно попало в, разве, в, раз, в раздел не лекарственные препараты, ну слава богу на самом деле, а пищевые добавки, они смогли э, ну, вливать деньги, улучшать на самом деле качество серебра. И вы видите, какого оно сейчас качество. Если сейчас, это фармакопея, вы знаете, я не люблю кричать на тему того, что у нас есть уникальные средства. Если они сейчас обратят внимание в результате того, что резистентность к антибиотикам уже в рукаве не укроешь, обратить внимание на это коллоидное серебро, очень просто все решается. Просто это объявляется лекарственным препаратом, и у нас не будет коллоидного серебра. Очень интересно. Я это наблюдаю на большом количестве травяных комплексов. но ну, не комплексов, а монотрав. Поэтому тихонечко пользуемся и молчим, что помогаем. Ну, друг с другом разговариваем, что помогают, Но ну, сильно не орём. Помогают, помогают. Вот а, свое мнение, ФДА подтвердили еще раз в девятом году, издав циркуляр, предупреждающий о потенциальной токсичности продуктов, содержащих серебро ложностью утверждения об их полной безопасности. Поэтому, если вы сейчас зайдете в Википедию, еще куда-то, вы узнаете, что а, те люди, которые используют коллоидное серебро и советуют коллоидное серебро это Пройдохи, то есть я Пройдоха, или как это назвать, выпадает это слово, не мое слово у меня из лексикона. Но в общем, ну, я что могла вам, то и рассказала. Использую ли я сама коллоидное серебро? Использую по мере необходимости тогда, когда вижу вирусную или бактериальную инфекцию и использую в противогрибковых программах. О, шарлатан, вспомнила, да. Все, кто использует и рекомендует коллоидное серебро, кто шарлатаны. Теперь вы понимаете, с кем вы общаетесь, все нормально. Сколько надо коллоидного серебра? Если мы посмотрим на серебро не просто как на противовоспалительный, противобактериальный, противогрибковый или какой-нибудь или противовирусный продукт, да? а просто посмотрим как на то, что в принципе содержится иногда в пище, в воде, как вы знаете, попадает в организм. Человека. В настоящее время серебро рассматривают не просто как вещество, свободное, способное убивать микробы, а как микроэлемент, являющий, который является необходимой составляющей части тканей любого живого, животного и растительного организма. Это данные войнара. В суточном рационе человека в среднем должно содержаться около... 90 микрограмм ионов серебра это был 60 1962 год 90 микрограмм что говорит всемирная организация здравоохранения интересно это всемирная организация здравоохранения иногда диаметрально противоположные какие-то вещи слышишь от нее ну а она говорит что среднее потребление серебра современным человеком составляет примерно 5-8 микрограмм в день 5-8 а войнар говорил что давайте кушать 90 микрограмм а что говорит всемирная организация в то время как рекомендуемая суточная норма потребления серебра жизненно необходимая доза составляет 50-100 микрограмм в одной чайной ложечке коллоидного серебра технология квасоль 100 микрограмм то есть по идее это суточная норма чуть ли не ежедневная можете использовать как бы я ее использовала я честно скажу ну, много чего э, хочется использовать и может использовать вот поэтому у меня коллоидное серебро это скорая помощь то есть у нас всегда э, в темном шкафчике я показываю где э, хранится коллоидное серебро на случай э, ну, э, ну как, какой-то такой вот ситуации. Её, его можно использовать местно очень хорошо использовать местно но в виде геля у нас есть шикарный гель нам подарили этот гель, еще не было его на русском рынке, когда мы были в США. Вот мы его за два года так и не использовали, очень долго играющая штука. Ну, может быть, потому что мало травм, ранений, слава богу и так далее. Но, но он должен быть и жидкость, и жидкость. Это у нас всегда как скорая помощь хранится. Я, честно говоря, вот до сегодняшней лекции не думала, как бы использовать одну чайную ложку коллоидного серебра в постоянном в постоянном режиме, но но, так как а, это коллоидное серебро очень хорошо обезвреживает а, вашу питьевую воду те из вас, кто пользуется 19-литровыми банками воды вот да, вы купили 19-литровую банку воды и поставили за сколько там за неделю, например, вы выпиваете, так добавьте туда чайную ложку или столовую ложку коллоидного серебра а, вы добавите себе этот а, этот, а, этот ну, минерал, не минерал а, желе это металл точнее металл, который жизненно необходим как дополнительное какое-то количество микрограмм к суточной норме и заодно вы получите 19 литров воды, которая будет очень очень чистая в микробном плане. классно класс. вот какие конспекты здоровья я использую с коллоидным серебром давайте прям покажу вам это какие, коллоид... какие конспекты здоровья? Ценный экран, ценный экран. Смотрите, что такое конспекты здоровья. Под этим видео, что мы сейчас с вами общаемся, есть такая ссылочка "Конспекты здоровья". Кстати говоря, это бесплатное такое дополнение к книге, вот та самая книга "Старости нет" или "Как оставить своего доктора без работы". Очень рекомендую купить книгу и начать заниматься собой. По большому счету, а не просто так, да? Скачивайте практические конспекты с уникальными рекомендациями по здоровью. Конечно, первый конспект здоровья – это скорая помощь при вирусной инфекции. Скорая помощь при вирусной инфекции. Вот он, конспект здоровья. Здесь я объясняю в этом конспекте здоровья, что вирусная инфекция, на нее антибиотики не работают, друзья. Поэтому первые пять дней вирусной инфекции мы должны использовать противовирусные средства и а, мое излюбленное это все-таки кора муравьиного дерева плюс витамин С. и если это не помогает когда уже там третий пятый день болезни а все плохо и плохо вот тогда мы уже добавляем коллоидное серебро так сейчас вот колода здесь а, потому что а, антибиотики 5 дней не работают но вы можете заменить антибиотик на коллоидное серебро коллоидное серебро действительно очень мощная альтернативно в антибиотикам не убивает дружественную флору и работает на 650 штаммов бактерий по одной чайной ложке три раза в день капать в нос уши в глаза можно а, делать а, инстилляции на все слизистые оболочки влагалище и так далее все по требованию а, если если кто-то, допустим, работает с вами лор, это у вас хронический какой-нибудь э, гайморит, фронтит, и лор вводит в полости антисептические растворы. Попросите его ввести коллоидное серебро, технология квасоли. Ему-то какая разница? А вам большая разница. Потому что он вводит растворы, которые он привык вводить, но ваша микрофлора точно не проявляет никакой резистентности к коллоидному, то есть э, не будет. Э, резистентности к коллоидному серебру он просто доктор еще не пробовал и вы получите чистые, чистые э, слизистые оболочки это очень важно <сёк> поэтому надо договариваться с докторами и просить очень много таких результатов когда например гнойный при плеврит вот и никак вот, антибиотики в плевру вводят все что угодно в плевру вводят и никак ровным счетом и пациент договорился чтобы ему ввели в эту плевру коллоидное серебро и сразу началось улучшение так здесь понятно да угу. а, противовирусный конспект вот он противовирусный конспект а, это тот конспект который работает при вирусных гепатитах при герпесе цитамигаловирусе и так далее вот хронические рецидивирующие герпетические инфекции вирусные бородавки цитамигаловирус, вирус как саки можно сюда дописать да в том числе, я думаю, и в вот. Смотрите, мы тут работаем и индолом, если это вирусный гепатит Б, колострум. Колострум это молозево, это дополнительные, ну, такие общепризнанные в организмах антитела готовы. Мы тут работаем: подарка противовоспалительное средство, противовирусное, противобактериальное, противогрибковое, и, конечно же, серебро. Серебро. Где еще можно использовать коллоидное серебро? Но оно там мне не прописано, потому что программа и так большая, это противогрибково, противо паразитарная программа вот противогельминно противогрибковая программа она же восстановление желудочно-кишечного тракта 24 конспект но вы можете и туда коллоидное серебро как бы догрузить так чтобы у вас было прям вот ну, все возможные а, а, механизмы действия на условно патогенную и патогенную микрофлору очень важно а, ну, как это мне олег учил олег нижегородцев это врач акушер- гинеколог и он мой наставник. И, конечно, я у него перенимала опыт и до сих пор перенимаю вот этот, этот путь, это процесс. И вот он дает всем своим беременным две баночки колодного серебря выпить до начала родов. Соответственно, меньше процент а, послеродовых осложнений. Даже если там будет эпизиотомия, даже если там будет операция кесарево сечения, все происходит намного более гладко. Потому что, что? вы уменьшили количество условно-патогенных и патогенных штаммов в своем организме. Вот, это тоже очень важно знать. Ну, вот такая у меня сегодня была а, информация по коллоидному серебру. Если было полезно, можете мне поставить какие-нибудь плюсики если было полезно. И я готова ответить на вопросы. И, и еще, если в рамках вебинара, возможно, подскажите, пожалуйста, какие комплексы НСП могут заменить нестероидные противовоспалительные средства. Я так понимаю, что болит. Любовь Долина. Если болят суставы, у меня есть блог, блог на моем официальном сайте. Надо, кстати, я оформлю в виде конспекта здоровья, потому что вопросы бесконечные. В общем, там есть такая статья. Сейчас скажу подарок ревматологам. Если вы есть каких-то моих внутренних чатах. Там, где я отвечаю каждый день а вот то просто запросить этот подарок ревматологов и я вам сброшу там в схеме сок нони, коралловый кальций омега-3 и басфелия. вот сначала эту вот это а, обладает таким же свойством как нестероидные противовоспалительные а, препараты уменьшает боль но за счет того что уменьшает и воспалительный процесс в костях в связках и в суставах вот с него и начинаем да согласна. серебро класс но ну, я еще должна сказать о своем личном опыте применения я никому не посоветую этот опыт но в общем был какой-то там вирус ходил какой-то очень серьезный вирус не помню птичий или свиной давно это было и в общем юра заболел юра заболел а у нас не знаю что то такое на нас съехалась пол украины тогда какое-то такое мероприятие было и вот мы отвели это мероприятие и я вот на бровях уже приш... пришли домой, и я понимаю что мой муж себя ведет странно Ну как странно он лежит просто в постели у него одышка и высоченная температура то есть он все это доделал вместе со мной и свалился ну, я давай его слушать, я давай его выстукивать. Я понимаю, что это пневмония, причем, судя по перкуторному притуплению звука, она, наверное, прям крупозная, то есть, ну, вообще долевая вся доля. Боже, ну что такое? И говорю, слушай, это невозможно ли, ли, ли, ли, решать дома. Давай я вызываю доктора, я, вот, ну, в общем, тут -то только антибиотики. Юра, только антибиотики. Вот. но мой муж достаточно упертый человек, он меня отправил купить три флакона серебра, отхакивающие и так далее, ну, в общем, говорит, лечи, а сам никакой. И я ему набирала шприц, 2-миллитровый -миллилитровый шприц коллоидного серебра по 2 миллилитра, каждые два часа я ему впрыскивала в рот, сижу над ним, плачу и, ну, вот это впрыскиваю, ну, а сама, конечно, жду результат. Вот, и вы знаете, он выкарабкался. Вот, причем дней за 7 выкаробкался. Потом откашлял все это кирпичного цвета мокроты. То есть я поняла, что я была права, это была крупозная пневмония. Никому, конечно, этот, не надо повторять этот опыт, потому что это было действительно страшно. Но мы на коллоидном серебре вышли. Там была подарка, коллоидное серебро, брэс из лицетин, все на свете. Угу. Так, хорошо. Здравствуйте. Можно ли принимать серебро при воздействии начальной стадии воспаления к нестероидным противовоспалительным В какой степени? Да, пожалуйста, используйте. Помните, я вам говорила, даже при септических артритах использовали коллоидное серебро но это было в прошлом веке да когда еще антибиотики не так были распространены а коллоидным серебром пользовались вот поэтому конечно используйте по одной чайной ложке три раза в день можно ли ссылку на курс королевская осанка это надо вот под этим видео если юра не нашел то под этим видео запишите вот И мои помощники замечательные найдут вам эту ссылку. Если серебро эффективно против множества микроорганизмов, не будет ли от него развиваться дисбактериоз еще больше, чем после курса антибиотиков? Исчерпывающе ответила на ваш вопрос, показала вам результаты клинических исследований, что коллоидное серебро не угнетает ни лактофильную, ни бифидофильную флору. Пожалуйста, переслушайте больше вот этих шаблотанов. Я пила, последний раз пила антибиотики в школе. Да, вот я не знаю, честно говоря, когда я последний раз пила антибиотики, ну тоже где-то как-то там, ну, наверное, наверное, все-таки в университете. Друзья, это очень важный вопрос, это очень важный вопрос, Бережом, бережом, чтобы наши а, бактерии были чувствительны к антибиотикам, если понадобится. Она на серебро, серебро, да. Ну, э, все-таки принят э, термин коллоидное серебро, но это наночастицы, все верно. В целях профилактики можно применять по одной чайной ложечке один раз в день, это в целях профилактики. Я думаю, что лучше добавлять вот в воду, то есть, знаете, и так много всего мы иногда используем из НСП, да, вот, поэтому купили новый бочонок воды, засеребрить ее немножечко и вперед. Лена, скажите, что скажете про татуаж глаз и бровей, это вредно? В ближайших лимфатических узелочках а, при биопсии находят пигмент. То есть, этот пигмент по путям лимфооттока попадает в ближайшие лимфатические узелочки. Вот, там сохраняется длительный промежуток времени. То есть, это ну, забивает лимфатические узлы не, не до такой степени, чтобы они отказались работать, но все-таки. Вот. Потом редко я вижу татуаж без осложнения под названием герпес. Вот, обычно сделали татуаж, особенно губной, да, и герпес потом свирепствует. Но тут такое дело. Иногда так хочется быть красивой. Проснулся и ты уже красиво, да? Выбираете тут сами для себя. Я татуаж не делаю ни бровей, ни глаз, ни губ, хотя, может быть, было бы симпатичнее и с татуажем. Но, честно говоря, каждый день просто крашу. Да и все. Уже отработанные движения, это много времени не занимает, поэтому не ленюсь, крашу. Угу. Так, так, так. Так, а на ковид действует коллоидное серебро? Ну смотрите, если коллоидное серебро действует на 650 видов микроорганизмов, в том числе на вирусы, на такие, так как помните, я говорила, оспа как саки герпес, 95 процентов видов герпеса под подвластны коллоидному серебру, я думаю, что и корона, в том числе, просто еще нет исследований на эту тему, подтверждений нет. Угу. А, промыла серебряное колечко, сейчас скинула в стаканчик, пью. Ну, я немножко не о том. Доброе утро. Как помочь нашим родителям сейчас? Возраст 80+. Значит, родителя возрастом 80+, плюс, мы просто кормим, ничего с ними не делаем, никаких программ очищения. Мы себе не позволяем, потому что их здоровье это очень... Очень такой нежный баланс, они балансируют между здоровьем и нездоровьем, знаете, вот как весы, да, стоит что-нибудь полезное положить, и весы выходят из равновесия. Вот. и если, ладно, 30 лет человеку, 60, 70 лет человеку, ну, вышли из равновесия, опять уравновесились, то 80, я переживаю, уравновесится ли? Поэтому 80-летним мы даем водичку с хлорофилом, объясняем, что это зелень, ты же не можешь есть зелень, зубиков нет, зелень не можешь есть, а это очень важно, поэтому пей водичку с хлорофилом будет больше кислорода в крови. И таким людям мы даем витазаврики, детские витаминки. Смотри, это конфетка, просто там витамины группы В, это химия, нет, это не химия, потому что 80, лет они думают что все таблетки это химия но у нас уже немножко другое время да угу. так идем дальше это я ищу ваши вопросы по чату пока вы мне писали о да здравствуйте можно ли серебро при эрозиях желудка знаю большое количество знакомых язм желудка которые затянулись язвы и эрозии на коллоидном серебре там идет система такая 3 чайные ложки коллоидного серебра э, держать во рту вы знаете вы знаете что можно держать во рту чтоб заодно и э, в ротовой полости привести все в порядок и оно само проглотится тогда он уже начинает работать через кровоток Ну, что-то проглотится и будет работать в желудке вот коллоидное серебро работает очень хорошо при язвенной болезни желудка при эрозиях желудка и три раза в день по одной чайной ложечке хлорофила. точно такая, такой же прием держим во рту потом проглатываем вот очень много язвенных болезней ушло просто даже на это на этом да не зря освещали серебро точно точно существует ли разница между сырой и термической обработанной пищей хотелось бы узнать ваше мнение но сырую пищу не любую можно съесть. Например, мясо, яйца нельзя сырыми кушать, да, поэтому обязательно термическая обработка для того, чтобы погибли паразиты, бактерии и так далее. Вот. По поводу продуктов растительного происхождения, при термической обработке происходит желатинирование крахмалов. И, соответственно, этот продукт становится более нежным для наших достаточно нежных слизистых оболочек. Вот. Поэтому, ну, в принципе, и принято обрабатывать пищу. Обрабатывать пищу термическим образом. Как белки на термообработку реагируют, они коагулируются. Да? То есть, что такое коагуляция белка? Белок имеет первичную, вторичную, третичную, четвертичную структуру. Первичная структура это если бы у меня были бусы, просто аминокислоты. Я нанизала аминокислоты, и у меня получились бусы. Вторичная структура: я эти бусы каким-то образом уложила, так чтобы самая активные моменты, например, были снаружи. Вот третичная структура еще сложнее уложила, а четвертичная вообще сильно уложила. Вот, так вот, когда вы нагреваете четвертичную структуру, то она ломается, ну как бы она выходит из строя, то есть этот белок уже никогда не сработает, но вы же его нагрели, понятно. Но аминокислотки то все сохранились, и аминокислотки вы все равно получите. Поэтому многие люди переходят на сыроедение, потому что они не хотят, чтобы денатурировался белок. Но я вам говорю, что денатурируйте на здоровье, потому что надо. Наша задача просто получить аминокислоты. И нам все равно, в какой четвертичной последовательности эти аминокислоты были. Ну, надеюсь, как-то ответила на ваш вопрос. Кстати, я сделала последовательность выступления сейчас у меня более-менее свободное время последовательность выступления где-то к концу этого месяца будет тема по вегетарианцам веганам и сыроедам какие четыре основных момента я очень рекомендую ну как бы знать этим людям подстелить соломку если они хотят находят находиться продолжать находиться в своем стиле питания как раз у всех про серебро и хлорофил после вашего видео про лечение желудка. Удивительно, что никто не пробовал, особенно про серебро. Все слышали, никто не пробовал. Да, давайте пробовать, конечно. Можно к вам в гости 10 лет скинуть. Да. Но на самом деле, друзья, мы просто сейчас стесняемся. В каком плане стесняемся? Приглашать к себе в гости. У меня уже целая команда кураторов, и наработанные программы системы старости нет. И в этом году был один-единственный тренинг, он прошел в Болгарии с большим успехом. Мы, очень, мы продолжаем дружить со всеми, со всеми нашими выпускниками, и наши выпускники скоро будут нашими кураторами. Серьезно говорю, так, такие классные группы приезжают, ну просто невероятно. Вот. А как только все эти ковидные, шмовидные мероприятия будут завершены, сейчас всех перевакцинируют вакцинирует вот и отстанут от нас в конечном итоге вот тогда будем встречаться может быть в болгарии может быть в болгарии и в других странах все зависит от подвижности моих кураторов а вот просто если в болгарии я могу курировать то есть приезжать и пообщаться и уехать а вот то если это будет другая страна это уже будет кураторская работа наши замечательные кураторы будут вести группы вот, и приезжайте, потому что так оно и происходит. Вы приезжаете к нам на 10 дней и снижаете свой биологический возраст. Если вы нас слушаете, если не слушаете, то не, не снижайте. Но наша задача – показать, а, как это происходит. То есть тенденцию. За 10 дней мы можем показать всего лишь тенденцию, не так ли? Так, посмотрю. Да, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, давайте выпьем воды. посмотрю какие вопросы в инстаграмчике задают корей ставивший мне иголки сказал замене гормоны на растительный комплекс какие гормоны может быть женские половые если женские половые то тогда возьмите дикий ямс дикий ямс в очень хорошем качестве производится этой же компании на СПИ. закажите себе попросите в директе дайте пожалуйста доступ в интернет-магазин доступ в интернет-магазин либо просится в директе это в Инстаграм, либо под этим видео есть ссылочка дисконт получить дисконт на спи нажмите на нее зарегистрируйтесь для своей страны и посмотрите на ассортимент при стоматите да, смотрите, все заболевания слизистых оболочек, стоматиты, гингивиты, атиты от, ну, можно капать в ушко, фронтиты, гаймориты, все раны, ссадины. О, не сказала про гель с коллоидным серебром. Результаты исследования зачитала, а гель не сказала. На все, на кожу можно намазывать гель, причем при различных состояниях, там бактериальные или это аллергические состояния и так далее. В любом случае просто имейте гель с коллоидным серебром это очень мощно работающая вещь очень может так девушка 20 год выраженный пмс нестабильность психического состояния истерики слезы за пару дней до месячных как помочь ну, во первых она сама должна понимать что не она такая это просто гормональный шторм такой вот соответственно ну как бы, я что же женщина у меня пару раз было такое в жизни, что я понимаю, готова всех убить. Ух, это такое состояние продуктивное, <смех> гнев такой. Вот, Думаю, что ж такое, это они меня бесят или у меня особенность такая. Посмотрела, да, предменструальный синдром, понятно. Надо его переводить в конструктив. Но 21-летнему человеку попробую это объяснить, да, тут же надо опыт вот и любовь к людям ну да ладно мы ей даем мы ей даем во второй фазе цикла дайте ей дикий ямс по одной-два раза чем младше человек тем меньше дикого ямса нужно вот. и дайте магний хилат по 2 два раза э, в течение всего цикла это успокоит ее нервишки <coughs> если появилась сухость кожи а местами уплотнения что может быть очень размытый вопрос, кожа не жизненно важный орган, если она страдает, скорее всего вы себя как-то не Сухость кожи это недокорм, скорее всего по белку, вы наверное игнорируете суточную норму белка. Про белок, ну не только про белок, но про него в первую очередь я написала в книге «Старости нет?» или «Как оставить своего доктора без работы». Начните чтение, пожалуйста, потому что только белок может пригласить на себя воду, и ваша сухость исчезнет. Сухость кожи, слизистых оболочек и так далее. Вот сейчас вот возьмите ручки, потрите, какие они у вас? Сухие, шершавые или вот эта вот влажность, такая липучесть какая-то есть, да? Вот, скорее всего, вот там, то есть нет такой прям таблетки или алгоритма, как убрать сухость. Ребенку четыре года подскажите, пожалуйста, дозировку серебра и сколько дней. А какое состояние у ребенка? Еще раз говорю, серебро это скорая помощь она должна у вас быть в аптечке если ребенок начинает <появлять> проявлять признаки вирусной инфекции которая потом через пять дней может стать бактериальным осложнением вот тогда коллоидное серебро прям, прям замечательно но начинаем мы с конспекта номер два я вам его показываю конспект номер два закажите начинаем мы все равно с, с подарка детям мы витамин С не даем но мы даем детям витазаврики вот для четырех лет это подарка по одной через каждые три часа с первого дня с первого часа заболевания увидели что болеет и давай подарка вот давать следующий день на капсулку меньше следующий день на капсулку меньше. Если видите на четвертый пятый день что не проходит ну как бы не лучше тогда добавляйте коллоидное серебро. это уже и противобактериальное и противовирусное и противогрибковое воздействие. Так, скажите как справиться с хроническим генитальным герпесом ацикловир э, волоцикловир не помогает конспект здоровья номер 34 противовирусный. Я сегодня его показывала и он в том числе на коллоидном серебре что я посоветую при атрофическом гастрите а атрофический гастрит как бы не лечится есть просто э, ну, как бы пожелание такое да вот есть э, э, Желудочный сок, как бы можно добавлять желудочный сок, это, это, это, это лекарственный препарат, вот, перед каждым использованием пищи просто замещать свой отсутствующий желудочный сок вот этим желудочным соком, вот, но у нас с вами есть растительные ферменты. Это входит в состав капсулок под названием протеаза. Протеаза – это смесь растительных ферментов, которые способны расщеплять белки, даже если желудочного сока нет вообще. И кислотности в желудке, ну она нулевая практически. Вот. Но вы будете лучше переваривать белковую пищу. Белковая пища абсолютно необходима, потому что именно из белка мы строим все самое необходимое в нашем теле. Гормоны, антитела и ферменты вот поэтому по две капсулки с каждым приемом пищи это раз второй момент а может быть мы уменьшим огонь хронического воспаления в желудочно-кишечном тракте и так, сделаем реабилитацию реставрацию желудочно-кишечного тракта и тогда улучшится ситуация даже при атрофическом гастрите тем более что он очень часто аутоиммунной этиологии причины поэтому это конспект здоровья номер 24 он большой, он трехмесячный, он серьезный, но он даст очень много позитивных сдвигов по желудочно-кишечному тракту и общему самочувствию. Все конспекты заказывайте в Директ. После первой прививки МРНК по телу в течение нескольких недель начали появляться петехии. Уже два месяца не проходит. Второй прививки делать, боюсь. Но я тоже боялась сделать вторую прививку. Вот, потому что у вас классическое осложнение. Ну, это я называю ДВС-синдром. Медицина не называет это ДВС-синдром диссиминированное внутрисосудистое свертывание, которое в вашем случае ну, как бы не жизнь-то не, не угрожает, но в целом это оно это осложнение. <к civics> Есть конспект здоровья номер 40. Вот по нему и двигайтесь. Этот конспект здоровья построен на протеазе, который разберет те микротромбики, которые уже есть, на водичке с хлорофиллом, который разделит все эритроцитики и запретит им слепаться. Также там есть каенский перец в структуре перец, чеснок, петрушка, как природный антиагрегант. Вот, используйте, пожалуйста. Два месяца не проходит, конечно. Как часто можно принимать коллоидное серебро? Ну, ответила уже, наверное, на этот вопрос. Если профилактическая дозировка, берем одну десертную ложку, столовую ложку в 19 литров той воды, которую вы заказываете. А вы заказываете природную, артезианскую воду, не так ли, да? 19 литров. Туда добавляете это коллоидное серебро, и вы спокойны насчет того, что там ни одна зараза не прорастет в этой баклажке. И просто используйте, и дополнительно будете пользоваться. -то количеством серебра которое оказывается абсолютно нужно в районе 100 микрограмм в сутки представляете суточная потребность из личного опыта серебро очень действенно при синегнойной палочке были постоянные проблемы с ушами точно это тамара написала Друзья, а я вам просто не показала исследование, смотрите, специально заготовила исследование, против чего, это прям, ну, как бы доказательная-доказательная медицина, работает коллоидное серебро. Вот смотрите, малярия, грибковые инфекции кожи, заболевания мочеполовой системы, в том числе гонорея, танзелиты, воспаление почек, фарингиты, конъюнктивиты, атиты, заболевания дыхательных путей, все назальные инфекции, гаймориты. И вот, действует против синегнойной палочки очень очень хорошо действует потому что а, лечение синегуйной палочки очень затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотиках на золотистый стафилококк действует другое исследование вам показывала очень серьезно действует а значит значит угри и Флегмона, карбункулы, стриптовкокковый ожогово-подобный кожный синдром, абсцессы, пневмонии, менингиты, миелиты, эндокардиты, инфекционно-токсический шок и сепсис от золотистого стафилокока. Антибиотики не сработают практически точно, но тогда коллоидное серебро сработает. А сальмонеллез сработает, тоже сработает, тоже сработает. И здесь, если вы пойдете ниже, вот это, вот, это, это результаты исследования. Сравнение с другими формами коллоидного серебра, представленными на рынке, подтвердила превосходство коллоидного серебра технологии Аквасоль, применяемых в НСП. Вот. И в рамках этих исследований изучалось воздействие различных антибиотиков и коллоидного серебра на целый ряд микроорганизмов. Какие антибиотики? Тетрациклин, афлоксацин, пенициллин, цефа, пиразон и эритромицин так и вот коллоидное серебро имеет аналогичный или более широкий спектр активности чем все выше указаны антибиотики это знаете где это на официальный сайт компании на просто забивайте в поисковике серебро и берете ссылку на это исследование это исследование Просто можно самостоятельно почитать, а это уже частные случаи. При абдоминальных болях, болях и болях как сработала бронхите, при вагинальных гриб, грибках, грибковые инфекции кожи, малярии а, и так далее. Можете сами почитать. Ну просто всего не скажешь, всего не скажешь. Так, хорошо, хорошо. Спасибо большое за синегнойную палочку, потому что действительно важно. Ковид лечится серебром уже отвечала скорее всего да как долго может храниться открытая баночка серебра долго потому что ну, точно не прорастет никакими бактериями и это очень устойчивая форма но мы всегда придерживаемся условиям хранения на на, на самой этикетке если написано хранить до такого-то времени до такого-то времени нужно выпить то да? дальше не нужно ну, потому что биологическая активность в любом случае может снижаться так, это я ищу вопросики, друзья. Просто ищу вопросики. Но, видимо, тут уже нет. А ну-ка, а ну-ка. Можно ли лепить молочный чертополох 6 месяцев? но ваша печень просто скажет вам спасибо, если вы будете заниматься ею 6 месяцев подряд. Печень перестраивается примерно 300 дней соответственно если вы 300 дней ею занимаетесь ху, конечно так я болею к видам ставит дексаметазон от него мне плохо отменили а что делать Ковид больше ничем не лечится у меня 25 процентов поражения спасибо есть конспект здоровья номер не помню называется что делать при корона пожалуйста используйте закажите в директе там очень очень подробно описан конспект здоровья создан, создан доктором пульмонологом Нутрициологам Валерии Мелконовой, моей замечательной подругой, вот, которая помогла огромному количеству людей. Это ее алгоритм. Возвращаюсь отвечать на вопросы в ютубчике. Сейчас секундочку, где вы у меня? Насколько по времени можно пить коллоидное серебро 1 год 6 месяцев? Зачем ребенку один год-шесть месяцев вы собрались давать коллоидное серебро? Еще раз говорю, это скорая помощь, это аптечка. Начал болеть, даете по одной чайной ложечке в день. Окей? если ребенок сейчас здоров, то давать дополнительно не нужно не нужно спасибо за знание хочу поделиться была хроническая ангина с детства в 25 посоветовали пить коллоидное серебро выпила три бутылочки после этого никогда больше не было ангина мне 48 лет да друзья это очень мощная вещь скорее всего какая-то резистентная бактерия сидела в этих танзилах и все хоть ты тресни гель серебром используем всей семьей коллоидное серебро принимала программах очищения спасибо да у кого есть чем поделиться по коллоидному серебру поделитесь пожалуйста потому что у меня знаете есть такое понятие замыленный взгляд да когда ты знаешь что это работает ты уже не восхищаешься потому что ну понятно что-то вы хотели конечно себе серебро нужно работает да поэтому замыленные взгляды я уже я собираю конечно все результаты собираю собираю они у меня в отдельном чате где-то там лежат, но я редко ими хвастаюсь подскажите пожалуйста если на глазах днем на верхнем веке с определенной периодически образаются холизионы или халазиевыны можно ли помочь коллоидным серебром знаете надо пробовать потому что там маленький воспалительный процесс который в выводящем протоке железы вот который закрывает эту железу и соответственно образуется воспалительный процесс халазиев вот поэтому надо пробовать капайте просто капаете в глазки коллоидное серебро кстати говоря при синдроме сухого глаза коллоидное серебро тоже очень хорошо работает потому что контролирует развитие условно патогенной микрофл можно ли предпринять при диагнозе фиброз печени 3-4 стеатоз? Ну, 3-4 это прям запущенный фиброз, и да? вот но точка невозврата это только смерть поэтому просто работаем стеатоз это значит у человека я могу ошибиться я могу ошибиться но чаще всего это человек который глубоко в метаболическом синдроме талия больше 80 вес ростовое соотношение выше нормы а вот может быть это человек и в сахарном диабете поэтому жировой гепатоз стеатоз жировой гепатоз вот поэтому задача выходить из метаболического синдрома иначе никак иначе никак вот тот фиброз который уже есть его только остановить можно убрать фиброз потенциально проблематично серьезно говорю поэтому лариса человеку нужно перестраивать питание он передозировка углеводов просто убивает свою печень так на каком этапе как принимать коллоидное серебро в конспекте номер 24 добавьте коллоидное серебро на третьем этапе на третьем этапе почему первый этап вход в программу второй этап плохо переносится герб сразу скажу вот третий этап уже вы более-менее привыкли уже научились выводить токсины и вот можно на этом этапе добавить коллоидное серебро да по одной чайной ложке три раза в день да юра сбросил кто хочет в гости записывайтесь в список ожидания а вот ее разбросил академия здоровья лены бахтиной в европе и ссылочка на старости нет ком. а вот это что такое за список ожидания как только мы поймем что открылось ранее бронирование на интересующий нас отель например но ну, мы выбираем отель да и говорим девочки давайте-ка этот отель вот сразу и оксаночка будет иметь этот список она вас предупредит в общем вы не потеряетесь поэтому всем всем всем кто хочет отдыхать со смыслом а не просто так вот э, нажмите на кнопочку старости точка ком и приходите ну, приходите в наш список ожидания где-то прочитала что разогревая белково содержащие продукты например курица в микроволновке разрушается белок а я говорила о донатурации уже татя уже говорила о денатурации ну микроволновка это не очень хороший способ разогрева знаете почему потому что там же диполи воды ну как бы очень мелко вибрирует диполи воды вот и происходит разрушение ну, структуры на самом деле можно же сжечь да, в микроволновке продукт вот но очень удобно зараза и для разогрева, но если у вас есть возможность греть в духовке, я предпочитаю всегда в духовке греть, вот, или на сковородке, это все-таки безопаснее, чем на, в микроволновке, хотя микроволновки сейчас развиваются, вот, и они все меньше пропускают этих, э, э, э, эти волны, и все менее и менее опасны для тех людей, которые живут рядом, все-таки надо это признать, так что э, хорошо, что мы живем в век развитой техники. Так, если уже несколько ле, дней болит правая нога, особенно по ночам. Как освободиться от этого? Это впервые? Ну, скорее всего, хрящик трескал, цел трескался и дотрескался, поэтому болит. Причем правая нога, в правой ноге есть голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный. Тут надо же как-то понять, что именно, да, что и надо, наверное, обследование пройти, что там, как это артрит, артроз. Ну, в общем, мало очень информации. Но когда болит, мы используем подарок ревматологов. Вот та, та самая статья, которую нужно превратить в конспект здоровья кстати говоря недавно я выступала с этой лекции в воскресенье поэтому если вы посмотрите записи предыдущих воскресенье я эту схему выдавала сок нони, коралловый коралловой кальция омега-3 басфелия фиброзно-пластичный иридоциклит глаз это аутоиммунное заболевание серебро в каких дозировках Да, иридоциклит скорее всего аутоиммунные процессы иридоциклиты как правило, аутоиммунный процесс, фиброзно-пластичный. То есть там уже происходит образование соединительной ткани. Да? Можно пробовать серебро. Серебро в любом случае можно пробовать по две капельки, капельки в каждый глаз два раза в день. Утром проснулись, капнули, вечером. На голодный желудок. Да, на голодный желудок пьем серебро, с пищей не смешиваем. Лена, справится ли колодное серебро и босфелия с остеофитами в шейном отделе? Какой курс? Ну, коллоидность фибро не про остеофиты. Босфилия а, – это вещь, которая снимет воспалительный процесс, а значит боль. А остеофиты вы себе заработали тем, что всю жизнь не контролировали, сколько кальция вы съели сегодня. Всю жизнь вы съедали меньше кальция, чем нужно было на биохимические процессы, поэтому кальция выходил из костей. Всю жизнь вы не контролировали витамин D, не так ли? Вот, потому что если мало было витамина D, то кальций все равно бы не всосался. Соответственно, еще какое-то количество времени, скорее всего, вы не контролировали, не ощелачивались, не ощелачивались, потому что мы очень глупо теряем кальций, выманиваем его в ионной форме из костей, бросаем в закисленную среду, он там преобразуется в нерастворимую соль кальция, которая пытается вернуться на место. Поэтому остеофиты в шейном отделе, ну в любом отделе могут быть остеофиты. Это конспект здоровья номер 12 вот он вам нужен Конспект здоровья номер 12 что предпринять при пародонтозе? держать во рту хлорофил держим во рту 3-4 раза в день не проглатываем как можно дольше потом проглотится и серебро можно держать потому что но ну, пародонтоз это дегенеративное заболевание но он очень часто дружит с пародонтитом воспалительным заболеванием воспаление периодонтальных карманов можно бутылку воды для малыша 10 месяцев каплю капнуть каплю колодного седра можно тогда ваша водичка будет точно без всяких бактерий без вирусов <coughs> пьем водичку так Обнаружили спайки в легких. Что пропить? Протеаза по 2-2 раза или по 2-3 раза. Каждый раз, когда вы натощак, протеазу 2 капсулки и запили водичка с хлорофилом. При больном желудке, желудке на сперстной кишке можно использовать коллоидное серебро. Да, ваш конспект номер 24 не серебром единым. Ваш конспект номер 24. с третьего этапа можете догрузить этот конспект здоровья еще коллоидным серебром. Как принимать коллоидное серебро на двадцать четвертом конспекте? С третьего этапа по одной чайной ложке три раза в день. Двадцать я сталкивалась назад. Я сталкивалась с этим препаратом и оказалась довольна. Пишет тут милая Мирончик. Да, спасибо большое за обратную связь. Доктор выписала немозол. Так как нашла Аскарин, назначила в три этапа, спирируем 14 дней. Надо пить, надо пить, Татьяна. А когда закончите все эти этапы, переходите на конспект здоровья номер 25. Это противопаразитарная программа, еще и травяная. Потому что, если все было хорошо с лекарственными препаратами, было бы легко избавиться от э, паразитов. Но э, на длительный промежуток времени лекарственные препараты назначать нельзя, они токсичны. Вот, поэтому мы добиваем потом травами. Травами тоже очень долго работаем, но они не токсичны. Вот. И пока будете пить не э, используйте, пожалуйста, очиститель для кишки. Это Нейчелакс только в такой дозе, чтобы вас не было поноса. А, используйте обязательно хлорофилл, чтобы собирать токсины. И используйте защиту для печени от самого немозола и от дохнущих паразитов. Это лифгард по одной с каждым приемом пищи. Беспокоит сильная акне на подбородке, обостряется от холода. Гинеколог это вирусы и бактерии, советуют антибиотики. Можно заменить серебром. Как долго принимать? Да. Смотрите, Наташа, я вам рекомендую вообще, ну, как бы раз и навсегда решить вопрос. это реабилитация желудочно-кишечного тракта. Это конспект здоровья номер 24. Я просто боюсь, что только серебро может не сработать. Но вы можете использовать серебро по одной чайной ложечке три раза в день и местно использовать гель с серебром. И попробовать, допустим, в течение одной баночки серебра и отсмотреть результат. Если результат есть, классно, значит я просто недооцениваю серебро. Если результата нет, ну или э, он недостаточный, идите на 24 конспект, потому что он очень хорошо продуман. А изменения на коже они связаны с изменением во внутренних органах, в том числе, может быть неправильная микрофлора, может быть воспалительный процесс по ходу желудочно-кишечного тракта. Там все подобранные противовоспалительные, противогрибковые, противопаразитарные, противовирусные травы для того, чтобы решить этот вопрос сильные сильные акне, да. Как можно использовать серебряные украшения ими, ими нужно с ними нужно ходить на всякие приемы в рестораны рожеское воспаление как лечить 24 конспект рожеское воспаление можете догрузить коллоидным серебром угу. так клепсиела горло антибиотики вылечить не можем резистентность ух вот давайте ирина идем коллоидное серебро по одной чайной ложке три раза в день вот таким вот образом долго держим во рту до самостоятельного проглатывания, да? И еще, если в рамках вебинара можно, ага, это я уже отвечала, это я уже отвечала. Ну все, друзья, ответила на все ваши вопросы. Мне это радостно. Еще написали вопросы. Два, три последних вопроса отвечу. Хорошо. Серебряный щит будет эффективен при псориазе и экземе. Надо пробовать, потому что бывают уникальные результаты, прям уникальные. Например, знаете, розоцея, на лице розоцея у женщины, женщине 65 лет, она всю жизнь с этой розоцеей. И подружка к ней пристала, говорит, да ну намажь ты, намажь ты. Она купила этот гель и просто, ну вот утром умылась, гелем серебряный щит намазалась. Вечером умылась, гелем серебряный щит намазалась. И через неделю повторный снимок. Это просто два разных человека. Но при псориазе, при экземе я работаю и изнутри конспектом номер 24. Хватит писать вопросики, девушки, не отвечу уже. Как поддержать ребенка-школьника? Очень хороший вопрос. Значит, надо зарегистрироваться в НСП. Под этим видео есть такая ссылочка. А, получить дисконт НСП. Когда зарегистрируетесь, попадете в чат. Попадете в чат. Ой, ну в чат тоже попадете, попадете. Попадете на ваш сайт. И на вашем сайте, Наташа Иванова, найдите набор здоровья вашего ребенка. Вы очень хорошая мама, раз задаете такой вопрос. Многие мамы вводят а, на три разных кружка, требуют, чтобы учился на одни двенадцатки, а, а кормят макаронами. Вы не такая мама, вы хотите кормить так ребенка, чтобы всем ферментам, всем гормонам, всем антителам, мышцам, костям хватало, да? После гриппа в восемнадцатом году и лечения, атипичная пневмония, два курса антибиотиков, результат жировой гепатоз. Ага, вот любовь, да? За полтора года коррекции, комплекс НСП, три недели назад в гастентролопозе сказала, что нет. Юра, ты, ты, ты взял этот результат, Юра, ты взял этот результат. Возьми, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Жировой гепатоз. Это был токсичный, ну, как бы лекарственный жировой гепатоз. Супер. Полтора года коррекции комплекса МНСП. Скорее всего, вы использовали набор здоровья вашей печени. Не так ли, да? Да, точно, точно. Супер. Скажите, пожалуйста, у меня за правой коленкой как-то деревенеет, отекла а коленка, что случилось? Надо показаться доктору, вдруг там а, киста Беккера, ну я не очень, может быть, не помню четко, киста может быть. Надо показать доктору, он вам скажет, вот, а потом уже спросите. Максимальная доза дикого ямса, может ли быть перебор? Мы дозу дикого ямса подбираем под себя. Обычно это происходит, если есть приливы. Вот если есть приливы, то лучше использовать дикий ямс, чем ходить с приливами, не так ли? То есть по одной два раза не, приливы есть, по 2 два раза приливы есть, а по 4-2 раза приливов нет. Все, значит ваша дозировка. Приливы это же не навсегда. Закончится этот промежуток времени, снизите дозировку ямса. Так, анализ ферритина 113 лабораторном миске написано 15300 300 к не болела делаю только прививку 57 лет <coughs> лиза ферритин бывает высокий если все-таки болели если делали прививку если было какое-то острое заболевание вот или вы просто в метаболическом синдроме большая талия больше 80 вот это тоже острое состояние для организма поэтому если стали я угадала вам систему старости нет мы там магическим образом у уменьшаем талии людей скажите обильные коки во флоре влагалищ надо ли лечить если да да надо лечить надо лечить ну можете попробовать инстилляция коллоидного серебра. Запросто, почему бы нет. Во влагалище должны быть палочки, додерлейна, молочное кисловоображение, а коки обильные – это патологическая микрофора. Ну, честно говоря, удобнее просто использовать какие-нибудь свечи типа Полиженакс и так далее. Но знаете, что у вас во влагалище беспорядок, потому что беспорядок в кишке. Поэтому 1 чайная ложечка лукла в стакане воды плюс одна капсула Бифидофилус Флорафорс перестроит кишечную микрофлору до нормальной. Тогда во влагалище будет нормально, на коже будет нормально и в ротоглотке будет нормально. Угу. При сориазе можно серебряный щит. Поможет ли серебро от неизлечимого поноса? Надо пробовать кто же его знает? Вот. А просто у поносов очень много всяких моментов. Это может быть бактериальный, грибковый, вирусный. Вот. Ну, если неизлечимый, прям вряд ли уже вирусный. Но все-таки. А, это может быть понос от недопереваривания пищи, низкой ферментативной активности. Но ну, попробуйте колоть на серебро по одной чайной ножки три раза в день. Вот. А одну баночку если эффект есть или если эффекта нет потом переходите на конспект номер 24 потому что скорее всего это дисбиоз понос привел к дисбиозу или дисбиоз привел к поносу сейчас уже не разберемся амиксин амиксин ну мне надо посмотреть механизм действия сколько по времени можно пить Ага, все тут ответила все друзья ответила практически на все вопросы была рада с вами сегодня повидаться. Подпишитесь на YouTube канал, на инстаграм канал, потому что следующая тема будет по подагре. Что мы понимаем под слово подагры и как с этим работать. Потому что кто что понимает под слово подагра, кто торчащую косточку на первом плюснефаланговом суставе, кто высокий уровень мочевой кислоты, а кто прям заболевание суставов. Поэтому вопросов много на эту тему. И я решила уже одним видео ответить, чтобы потом отсылать к этому видео. Всех люблю, всех целую. Хорошего выходного.